Всем привет! Сказанное в данном видео является личной фантазией автора и не имеет отношения к реальности. Я ни к чему не призываю и никого не оскорбляю. Сегодня поговорим про сумасшествие. Вы знаете, один психолог ударил сумкой женщину, Я насчитала уже за два дня 30 примерно видео, уже 30 видео вышло на эту тему. Тысячи просмотров. Давайте поговорим про сумасшествие. Как на самом деле надо видеть такие новости. Я расскажу свой сон, который случился накануне. Вот как раз накануне. Очень ужасный сон, из которого я, как оказалось, не выбралась. Я попала в место, в место где все люди сходили с ума, и когда они сходили с ума, то точно так же с их логикой испорченной портилось их тело. И они превращались в непонятно что, в инвалидов, в желтые кляксы, в, в тряпичные куклы, в какие-то еще предметы. Ужасное место. Я пришла с каким-то спутником. Но он начал себя странно вести, я начала с ним спорить как с нормальным, а потом вдруг увидела, что у него вместо двух глаз один большой желтоватый глаз. Это было жутко. Я поняла, что это не тот человек, с которым я изначально пришла, и я попыталась выйти. Я поняла, что отсюда, в принципе, из этого мира надо выбираться. Я так бочком мимо столов, теряя равновесие, он вслед мне лишь как-то зло улыбнулся, и дальше целый сон я старалась выбраться. Группа людей, к которым я попала, они были добрыми относительно остальных, у них была как бы семья. Они старались держаться везде вместе, на случай, если все станут такими вот постаревшими и поломанными инвалидами, чтобы кто-то один, кто еще хоть как-то ковыляет, смог им оказать помощь. И вот они пошли на прогулку и ожидали, что один парень станет такой помощью. У того парня он уже превратился в какую-то химеру с механизмом. У него был какой-то, не знаю, термос. И сам он непонятно на что был похож. И вот они позвали там друг друга и показали, что зря они понадеялись. Они уже были как... Желтые разбросанные кляксы, они не могли просто вернуться домой, но тот, на кого они надеялись, тоже был в таком состоянии, он тоже сошел с ума. Другой, другой человек превратился в тряпичную куклу, как домовенок. Его выбросили в шкаф со старой обувью, и хотя он понимал, что дальше его легко могут выкинуть, и на мусорник он спокойно к этому относился и продолжал там лежать и моргать. И даже про что-то шутил. Я попыталась сбежать, выбраться, но мимо принесли помады. Помады, блески для губ. Кстати, вы смеяли эту тему в одной из серий «Пингвинов» когда пингвин подумал, что он другого пола. Он думал про шторки и про блески для губ. А мимо меня пронесли их. И это, на протяжении сна это было такой специфической аллегорией. На это все отвлекались. И мне вдруг страшно понадобилось проверить, идет ли мне какой-то там цвет. Мне сказали, что он мне не идет, но накрасить следующий пробник я не смогла, потому что мой рот уже сместился с центра на бок. Я начала сходить с ума, и мое тело начало также искажаться. В панике я подумала, надо же бороться, надо двигаться, надо сопротивляться как-то этому сумасшествию. И я попыталась уходить. Другая женщина была почти нормальная, но она начала сходить с ума. У нее уже тоже все части тела съехали куда-то на бок, и она также прошла мимо этих блесков для губ. И Ей срочно понадобилось проверить, идет ли ей этот цвет. И она, глядя на себя в зеркало в упор, не видела, что она уже глубоко уродлива, и все вот эти вещи не имеют никакого смысла. Она уже просто химера ходячая. Это происходило со всеми. Там было два относительно нормальных человека. Один мужчина согласился меня вывести из мира и быть провожатым. Другая женщина согласилась помочь мне найти обувь. Я была абсолютно босая. Женщина скомандовала всем, чтобы они помогли мне найти обувь. И вот все вытащили эту старую-старую обувь, ну, буквально свалка. Все, э, все там было перевязано по парам, по принципу якобы подходящей обуви. Но, допустим, насколько она была подходящей... Одна босоножка была на высоченной платформе, вторая на плоской подошве. И все в таком стиле. Я уже отчаялась найти что-нибудь зимнее, уже согласилась на даже летнюю открытую обувь, но никак ничего не было. Ухватившись за один сапог, подумала: ладно, вот этот сейчас я не выпущу. Сейчас я хоть что-то найду на вторую ногу, и все будет в порядке. Но даже тот сапог я потеряла. Когда я проснулась, вот когда после кошмаров просыпаешься, и там что-то ужасное было, первые секунды ты еще там, да, может быть, кому-то знакома, потом до тебя доходит, что это сон и такое облегчение, просто испаренное облегчение. И думаешь, фух, я выбрался из этого ада. И вот в какой-то момент, на одну секунду, я испытала это облегчение, а потом поняла, что я в этом сумасшедшем доме продолжаю находиться и никуда я не выбралась. И никуда я не выбралась. Просто печальные новости, о которых я сейчас вот пытаюсь находить больше, я вам говорю про психолога, который замахнулся сумкой, цирк Шапито, просто сплетня, уже 30 роликов что-то конкретное по тому, что нас ждет, ну, на нас падает луна, можно сказать. В середине лета будет кризис, сильные, настолько сильные, что может быть мы в своей жизни еще таких не наблюдали. Под вот кризисы происходят всякие трэши. Если землетрясения можно вызывать искусственно, то это очень печальная новость на самом деле. Но и вы знаете, что Происходят войны, а войны они регулируют какой-то там баланс, что-то связанное с кредитами, ставками и... и инфляциями. Там рецессия, рост, рецессия, кризис. Вот эти вещи регулируют с помощью войны. Я пока пытаюсь только научиться в это вникать. И то, что уже было пережито, вы знаете, что было пережито, это лишь первый звоночек и предсказание, где именно будет такая сакральная жертва для починки экономики еще с середины 90-х. Вот эта песня, что мне дали у одной очень странной группы, где буквально предсказывается, кто станет сакральной жертвой. И реакция даже у зрителей канала на это, вот честно, вот такая же химерная реакция. Лишь один человек спросил, а что вы нас обвиняете, что мы можем сделать? Лишь один комментарий был такой. А что мы можем сделать? Я говорю, на нас падает луна, и люди обсуждают все что угодно. Только не вот это. Что касается того психолога, в свете всего происходящего я не уверена, что такие вещи не спланированы заранее, специально, чтобы быть громоотводом буквально для внимания. Вот этот же самый блеск для губ в том сне. Помады, на которые отвлекались все и затем сходили с ума еще хуже. Перед нами просто, возможно, очередной такой пиар. Только что был ролик другого психолога, который просто этой бытовухой, этой правдой он поверг меня в еще худшую депрессию. Конечно, это тяжело знать, это нервы просто, ну... На вопрос, что делать. Вы видите, что самое первое, что надо делать, наз называть определения, как есть. С определениями очень плохо даже среди тех, кто называет себя проснувшимися. Очень с этим плохо. Для начала признать, как есть, называть вещи своими именами. Для начала так. У нас фокус внимания не туда у всех, но я это начала видеть только сейчас, потому что я боюсь, я не хочу следующих бомб. Я не хочу этого новости, пока что я не понимаю, чего ждать. Со страху, со страху под отключение воды, под отключение света... Я тихо приходила в себя. Вот такое произошло со мной. И мы уходим в иллюзию, мы уходим в комфорт, в комфортные темы, потому что там не так плохо, там более привлекательный сон. По аналогии с пингвинами, с той серией пингвинов, я так и буду это называть, отвлекалочки, темы отвлекающие. Как люди реагируют? Вот сейчас просто комментарии, как люди пишут. А я верю, что все будет хорошо. Класс, а почему вы так в такое верите? Сейчас я вам комментарии зачитаю. Это стоит знать. Я думаю, что сейчас вступили в игру все До этого они наблюдали. Ответ. И они тоже против нас. Шемчук говорит: говорится, нас только 3 четыре фракции во Вселенной, которые только освободились от гнета Как вам такая реальность? А ведь не хочется, да, в такое верить? Но, но. Так, а что ж конкретно делать? А что ж конкретно делать? А посмотрите такую вещь. Вот клип девять один 9.1.1 был расшифрован вовремя. Он был определен, определен вовремя, и начали сразу говорить. И там-то тема сошла на нет. Что делать? Вот если здесь самая вавка, значит здесь визжать, вот в этой теме. Именно истерить, именно просто стучать ласты и предупреждать о том, что здесь вот горящая точка сейчас может быть хуже. Я уже не буду это рискованно произносить, какой именно закон не мог быть принят до вот этих всех событий, потому что там был пристальный акцент внимания. Но когда внимание переключили на другое, моментально его приняли под шумок. Что делать? Говорить вот именно об этом. На нас падает финансовая луна. На, на, на нас что-то летит. Ну и до вершения клип давайте посмотрим кратенько. Грин Honda. Грин а зеленый. Э, сколько может быть ассоциации с зеленым светом? Говорите сами. Разноцветные глаза, собака. Honda. Японская марка машины. Само название переводится как класса. Не знаю, что собрать из этих находок. Весь клип, вот они смотрят э, в такую брешь. Где-то пробила брешь. Кровью написано А, то есть крики, орут. все очень плохо. Металлическими когтями лезут в эту брешь. В конце эти девочки отходят. На зеленом цвете большой-большой акцент. Может ли быть много вариантов. Для перевода в конце, в конце эта группа отходит и показывает просто одну брешь. То есть тут есть и неопределенность, и есть вот такое предупреждение, что очень, очень что-то плохое сперва успеет произойти. Такой прогноз из клипа. Семь дней назад вышел. Надеюсь, я донесла свою мысль. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!